Заедая чечнецельвенский и шлифуя старый слог, Закудахтал по не неанацик, бандерлог. И не нравится артистам мой большой и мощный дон, Побежали все как крысы Гончаренко и Гордон. Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон, Научу вас много бляха Дивной песенкой Биндон. И до вас, монтеры фейков Даст Всевышний доберусь Арестович, Шустер, Фейгин Цинглюк, Брехливый гусь Пустогрехи из Азова Вот именно к вам особо ну, обращаюсь к вам приду, как страшный сон На арканах до ростола Потащу на пузо Дон Вижу вас под микроскопом, попадетесь хоть мельки. Я вас всех вонючим скопом по этапу в Соловки, Поедаешь не кто-то очень за занемог. Прокудахтал по-чеченски, удавился бандерлок.